Всем привет! На связи ФСРК и мы продолжаем проходить всякие различные миссии в игре GTA 5, вот так вот мощно я говорю. Пришло у нас тут входящее сообщение, вторая цель от мод. Давайте посмотрим. Обыщите последнее известное местонахождение преступника, чтобы найти его. Для Фифи Серга от мод. А вот еще одна жалкая душонка. Направляйтесь по этим координатам в вашем GPS. Вы знаете, что делать? Собственно, вот так вот выглядит человечек. Так, вопрос, где он, да? Ну, на карте он отображает. Лысик, в общем, у нас будет. Так, ну и давайте по бырику. Вступим в какой-нибудь мотоклуб Вот, президент мотоклуба вернуть И вызовем какой-нибудь опрессор Чтобы все по-быстрому у нас пучком прошло Ночная у нас съемочка, однако, получится Ну что ж, окей, пусть будет так Садимся в опрессор Смотрим, куда нам показывает GPS GPS GPS GPS у нас показывает сюда, возле задания Мадраса Но мы вылетаем Скорее всего Давайте мы так вот потихонечку заедем Найдите, схватите ее, когда придете к цели, раздается колокольный звон. Колокольчик. Похож на это не он. Так, где он? где где ты эй парень выходи я пришел по твою душу но если честно я слышу какой-то звон когда подъехал а вот он да ваша награда увеличится если вы возьмете цель живьем нанесите ей урон чтобы она остановилась и сдалась так, какой урон? А, теперь будет следовать за вами. Отведите ее в трейлер к мод, чтобы получить награду. Давай, пошли. Безобразник, а? Даже не пришлось стрелять. Вот, искупайся, свяжись в бассейне. Ч ⁇ не вставшие? Давай мы тебя в этот, что ли, в лимузин посадим? Или давай попробуем в этот? Чтоб ты вместе с нами на супер пупер карету сел. Давай. Не, не сядешь. Ну, тогда все просто. Тогда берем какую-нибудь ТС-ку. блин нельзя редбайк давайте возьмем что ли этот Red редбайк сядет он с нами нет если нет то возьмем какую-нибудь тачку по пути машины зря что ли ездят давай давай теплый Блин, ты чё, глупый шо? Эй! А -а. Так, ну давайте меточку себе поставим Где наша замечательная мудмазель располагается И нам вот тоже замечательную такую метку предложили Но я, пожалуй, как-нибудь по-другому поеду мадам, месье, ого, открывайся, Сим Сим, шуруй, муруй, Здрасте, еще и фигурку дали, что круто, доставили вторую цель и вот на этом собственно-то и все. Если хотите третью цель, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Да, я хочу третью цель. Вот, с вами был офицер. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.